Military Watch назвал преимущество Су-30 перед самыми опасными самолетами Европы. Американский военный журнал Military Watch включил истребитель российского производства в шестерку самых опасных самолетов, действующих на территории Европы. Пересказ этой статьи подготовила для своих читателей Палит Россия. Авторы публикации сравнивают боевые возможности военно-воздушных сил разных стран. Одним из самых популярных истребителей на службе европейских государств считается американский F-35A. Он состоит в парке ВВС Норвегии, Италии, Бельгии, Польши, Нидерландов, Финляндии и Швейцарии. Авторы статьи признают, что, несмотря на ряд преимуществ — современная авионика, высокие показатели скрытности — F-35 имеет немало проблем, этот самолет далек от готовности к боям средней или высокой интенсивности подчеркивают аналитики Military Watch. Высокий рейтинг F-35 определяется его большим потенциалом, но в настоящее время он не очень хорошо подходит для крупномасштабной войны, особенно из-за трудностей с техническим обслуживанием. Также к числу самых опасных истребителей Европы эксперты из США относят версию F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой столб. Этот самолет был разработан для Корпуса морской пехоты США. Сегодня эти истребители проходят службу в двух европейских странах – Великобритании и Италии. В числе лидеров истребительного парка Европы обозреватели Military Watch называют су 30 российского производства, состоящие на службе ВВС Белоруссии с 2019 года. Это самые тяжелые и дальнобойные самолеты в Европе, способные вести боевые действия по сценарию «воздух-воздух», комментируют аналитики американского издания. Авторы статьи уточняют, Су-30 — это результат амбициозного проекта глубокой модернизации платформы Су-27. Этот советский истребитель, напоминают эксперты Military Watch, был разработан как главный конкурент американского F-15, и у него получилось превзойти западного оппонента. Су-30 сегодня является единственным истребителем в Европе, оснащенным двигателем с управляемым вектором тяги, что обеспечивает высокую маневренность этой крылатой машины. Также Су-30 может использовать самые дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» на европейском континенте – м которые способны поражать цели на расстоянии до 400 км, поясняют обозреватели американского портала. Преимущество Су-30 перед разрекламированными F-35 состоит в том, что он полностью боеспособен и базируется на надежной, прошедшей проверку боевой конструкции Су-27. Главное отличие от европейских конкурентов, истребитель российского производства проверен в полевых условиях. Су-30 является единственным современным истребителем на европейском континенте, который неоднократно участвовал в воздушных боях, комментируют обозреватели издания. Также в числе наиболее опасных европейских самолетов аналитики Military Watch выделяют Eurofighter T4. Его используют Германия, Испания, Рафаил, Франция F16 состоит на вооружении ВВС Словакии и Болгарии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.